Следующий угол бампера 1,5. А, вот, я не знаю, камера передаст полосу. Вот такая идет полоса, она уйдет легко под полироль. Прокур или прожог как правильно. Это уже привычно 4,5 балла. Салон ББ. Еще две новых машины у нас пришел прямиком с Японии, которых мы заказывали. И это вот прям раз и два, те машины, которые очень хорошо пользуются у нас и зарекомендовали себя в России, я имею в виду спросом, это Toyota Vitz оба 2018 года, но самое важное у этих. Автомобили, что они оба четыре с половиной балла и я хочу сейчас на примере этих двух автомобилей вам показать что такое японские четыре с половиной балла в каком они состоянии приходят мы ставим видео единственное что мы с ними сделали это помыли снаружи и немного повторюсь немного убрались внутри это то есть была влажная уборка панелей с, с пластиковыми ну, вставками протерли и пропылесосили что пройдемте посмотрим начнем с беленькой наверное. Так, как я уже говорил, у машины аукцион 4,5 балла. Давайте посмотрим. 4,5 балла внешнее состояние BB. По косякам. Передняя левая дверь B. Давайте попробуем ее найти, этот косяк. я его уже вижу. Пройдем по часовой стрелке, наверное, дальше к бамперу А1. Это, то есть, у нас маленькая где-то неприятная царапинка. Наверное, вот это. Потому что остальных я не вижу. Следующий угол бампера А1 опять. Вот она. Уже подмазана, но подмазана не нами подмазанную японии. Две двери идут у нас А1, а 1 две царапины. Присматриваемся. Машина не полировалась, не подготавливалась, повторюсь. Но я думаю, что или это вот этот косяк, или вот этот. Наверное, вот больше склонен к этому. И задняя дверь, А1 тоже у нас имеется. Жизненная коцка. Ну, видимо, мы а, вот, я не знаю, камера передаст полосу. Вот такая идет полоса, она уйдет легко под полироль. прям без, без вопросов. Так, задняя кровь. У, Где-то у нас имеется небольшой косячок. Я заметить его, к сожалению, не смог. Так, багажник сзади А1 и А1 бампера багажник без изъянов давайте тоже посмотрим где же этот А1 допустим вот этот проходим дальше по бамперу и второго А1 и, и вот А1А1 Че, перейдем к салону и посмотрим, что мы имеем здесь Единственный момент Коврик мы постирали передний Так что давайте я уберу вот эту бумажку Ну и посмотрим по состоянию полностью Руль в состоянии нового И то даже грязь Не сказать, что оттерли Панели все четко Панель дверная все четко Такой нюанс, как сиденье. Давайте я вам подвину. Ни одного зарома на ней нету. Не порвано. Все целенькое, аккуратненькое. Повторюсь, салон по аукционному листу идет B. Посмотрим, наверное, тогда вторую сидушку. Так, вот такие ковры. Здесь поднимаем. В принципе, все новое. Единственный вот такой недочет есть. Прокур или прожок, как правильно. Сиденье все в идеальном состоянии, без арома, Без всего Панель То есть не видим И не должны в принципе видеть Ни царапин, ничего, все в идеале Ручка КПП в идеале Здесь все в идеале Единственное, на Японии даже какую-то бумажку, оставил в бардачке Ну и пожалуй на этом Ну и все И вот такой вот у всех лицов есть порочка. Здесь все четко. Все четко. И обычно вот здесь болезнь. У всех машин зашаркивают. Как-то здесь все обошлось без этого. Пройдем в заднем. Сзади такое ощущение, что даже не ездили в идеале. Так, салон посмотрели. Давайте обратим внимание, что у нас творится в багажнике. А именно. Смотрим на эти панели. Я так понимаю, ничто не возили. Здесь, ну, есть таких пару незначительных недочетов. Но это просто мелочь. Не промят. Почему не промят, говорю? Потому что у ВИЦов она очень тонкая пластина. И обычно, если что-то возят, такое габаритное или тяжелое, ну, ломается. Внутри салона. Здесь даже не убирались. Вот как оно приехало, не видим смысла. Соответственно, новая запаска. Все швы завод. Все четко. Так, ну и что же мы имеем по этому беленькому лицу? Это 4,5 балла аукцион у нас кузов без единого окраса по аукционному листу. Пробег сейчас секунду 91 тысяча километров. На нем такая такой же пробег и есть и сейчас. Почему? Потому что машина доставлена автовозом прямо до абакана. Из приятного, что мы здесь видим, это у нас дополнительно стоят противотуманные фары. Белый кузов в принципе он попадается редко зачастую серебро или черный ну по крайней мере мне так кажется и по салону ну соответственно салон я уже вам показал в идеальном состоянии здесь идет мультируль с двух сторон камера заднего хода ну и хорошая голова прям хороший магнитофон достойный ну вот такая машина Что, давайте посмотрим второй вид во- первых по косякам это уже привычно четыре с половиной балла да можешь не смотреть, она в натуре, не бита, не крашена, на отвечаю. Салон ББ и по косякам У-2. Вот эту я косяк видел и я думаю, мятина без покраски это легко решит. Пойдем дальше. По бамперам А-1, то есть маленькая царапина. Где-то у нас имеется, где-то она присутствует. Скорее всего вот это, да? Не знаю, камера передает, нет? Под полироль идет без вопросов. Та сторона бампера. А2. Опять же ищем. Вот. Я думаю, мы нашли. Раз, два. Два таких недочета. Идем дальше. Две двери. Тоже А1, как и на первом вице. Давайте посмотрим эти царапки. Раз, затертость. Да, так оно и есть. И на пассажирской двери А1 мы вот А1 так задняя крыло правое B1 у нас и имеется это, наверное вот эти подзаделанные скоры, вот или вот эти вот этого я не знаю но я бы вообще ничего не стоил вот царапина это все что мы имеем по этой двери так крышка багажника задний бампер вообще без нареканий и остальное все без нареканий. Пробег на машине 69 тысяч километров. Что весьма-весьма прям хорошо. Вкратце расскажу про этот автомобиль. Здесь единственное, конечно, нету тумана, как на беленьком. Но зато у нас имеется первое, это бесключевой доступ к автомобиле. салон совсем другого цвета, плюс материал немного другой. Я не знаю, но он как-то на ощупь вроде как поприятнее. Дальше. Кнопка старт-стоп. Все декоративные панели выкрашены черным лаком. И это завод. Руль. Единственное, простой, но вот это тоже хромированное. Бардачок. Тоже блестящий. И это также завод. Хорошая голова с камерой заднего хода. Два ключа в наличии у него. Антизанос, ну, в принципе, он есть на всех. Ну и конечно же пробег 69 тысяч. А, чуть не забыл. Тоже не на всех машинах эта опция есть. Это автоматический дальний свет. То есть вы включили дальний, если едете по трассе, машина будет сама его переключать. По состоянию салона. Нисколько не отличается от нашего беленького вица, а может быть даже чем-то лучше. Сзади, опять же, никто не ездил. Никто ничего Ни пятен, ни следов каких-то эксплуатации не видно. По багажнику весь в идеальном состоянии. интереснее даже багажник чем на беленьком ну, и здесь также у нас Я уже в этот раз наверное снимать не буду запаску точнее защиту эту вот таком камера заднего ухода я уже сказал вот такие вот два вица я показал вам что такое четыре с половиной балла именно японских, именно неподдельного аукционного листа. Почему? Потому что на любой автомобиль мы их и предоставим. Можем дать же так номер кузова, чтобы вы сверили мои слова с, ну, с действительностью. Так что выбор за вами. В следующих сериях, может, или как, я покажу, что такое R. Покажу, что такое 3,5 баллы R это тоже не приговор, например. И 4,5 балла, и 4 это тоже не всегда счастье на самом деле. Так что все. Всем удачи. Подписывайтесь.